Ну, давай. Стань устойчиво только. А звук будет другой? То есть не слышно их слов? Ну да, уберу. Так, не вставай на эти, как его, на... Стань там, где нормально ноги стоят, на поверхность. Вот, да, например. Стой. Погнали. Другую сторону. Отлично. Паре вита. Ничего, ничего. Нормально, нормально. Я же тебя учил в плоскости делать. Ну ладно, хорошо. Правильно. Опускать надо на коленку, если что. Вера да? Это что? Очень красиво. хорошо другую сторону. Эй, не надо видео снимать. Угу, попу не вот. А, Теперь по шваканасану. Это на колено, так локтем опускаешься. Вот. А эту да? да? сначала в одну, потом в другую. Ноги по ширину нужно поставить. Угу. Отлично. Только попу у нее нет самое. Пониже. Таз. А -а -а. Ага. Другую сторону. Ну, вот. Круто. Ну и достаточно. Можешь сделать позу дерева. Проще стоишь. Всё. Ты сейчас снимаешь? Да Зачем? Ну и все Молодец